Привет всем зрителям моего канала, как я обещал, давно уже обещал, хочу снять видео, как я солю своего карася. Я до того момента, пока не нашел этот рецепт, очень много информации в интернете перешрастил, но так и не нашел, в принципе, нормального рецепта. Все в основном солят карася непосредственно в чешуе, с требухой, ну, с внутренностями. Мне такой метод не нравится, потому что он воняет тиной. То есть я нашел метод в интернете, которым я уже пользуюсь, наверное, лет 5. То есть он очень крутой и достаточно простой и быстрый. Что нам для этого надо? В первую очередь карась. Карась должен быть чищеный, то есть снимаем полностью с него шелуху и выпотрошим. То есть он должен быть пустой внутри. Соответственно, если есть икра, можете оставлять, но, честно говоря, она слишком соленая будет, и поэтому она будет не сильно вкусная. поэтому лучше ее пожарить. То есть внутренности мы промываем. То есть не должно быть ничего там лишнего, то есть чистый внутри, чистый снаружи. Если карась стандартная ладошка, то я его, как правило, 6-8 часов держу в соли. Почему так мало? Потому что карась идет без чешуи. Мясо сразу здесь и мясо внутри. Он сразу впитывает эту соль. Карась чищенный, потом соль. Соль не экстра, не мелкого помола, крупная соль и кастрюля. Кастрюлю любую, посуду вообще любую можете использовать. Тут нет такого там эмалированной, не эмалированной, так как карась будет находиться не очень долго в кастрюле, да, грубо говоря, там 8-12 часов. То подойдет любая, даже алюминиевая. Так, что мы делаем? Мы открываем соль и засыпаем в брюшко соль. Так, что мы делаем сначала? Сначала мы насыпаем на дно кастрюли соль. Соль такая реально каменная. Ее надо будет немножко раскрошить. То есть и вот вот так получается. То есть, чтобы не было видно дна. Дальше мы берем рыбу и засыпаем эту соль в брюшко. Соли не жалеем, потому что вы же понимаете, что если вы плохо ее просолите, это могут быть микробы, рыба может быть испорчена и так далее. То есть это в первую очередь ваша безопасность, ваше здоровье. Соль должна быть хорошо забита, Андрюшка. Можно еще. Ну, вот я считаю, что достаточно. Все, и укладываем. И так повторяем со следующими. Каждую рыбину. Ну, соответственно, покрупнее рыбу желательно укладывать на низ. Гнет ставить, кстати, не надо. Она под своим весом нормально просаливается. Вот комки. Вот. вот так она должна быть запужевана. И складываем. Сейчас еще одну на низ. Положим какую-то помельче чтобы оно все поместилось и потом этот слой пересыпаем солью плотно не надо пересыпать то есть чтобы оно просто было в соли потому что многие делают вровень этого делать не стоит она и так хорошо будет пропитываться и повторяем, то есть делаем то же самое и вот здесь слоями перекладываем итак я уже практически закончил уже вся рыба в соли и сейчас делаем просто верхний слой для чего это надо, чтобы не было воздуха чтобы рыба полностью была покрыта солью чтобы муха не садилась, ну и так далее ну, вот и все, сверху можно положить тарелку, то есть гнет и не надо ставить Буду выдерживать я в соли ее часов 12, может быть чуть-чуть больше, потому что караси достаточно крупные, там и по 400 грамм были. И потом, когда я ее буду доставать, я также вам покажу, что надо сделать. Такой небольшой секрет. Есть, в первую очередь надо будет рыбу не вымачивать, а просто хорошенько промыть под холодной водой. Ну, можно брать в тазик воды, да, и покидать ее туда, для того, чтобы с брюшка и с тела полностью смылась со соль. Соль. Ну вот уже прошло 17 часов с момента, как я засолил рыбу, теперь ее пора уже доставать. Почему 17 часов? Потому что рыба, как я уже говорил, достаточно крупная, и хотел, чтобы она хорошо просолилась. Все, сейчас мы ее будем доставать. Как я уже говорил, надо будет промыть брюшка, чтобы там не было соли, и мясо снаружи тоже тело надо промыть, чтобы оно также не было соли. Но вымачивать рыбу не надо, потому что она должна оставаться соленая. Сейчас я ее выложу сюда, а потом уже промою в воде. Еще немаловажный момент, забыл сначала сказать, что рыбу обязательно надо чистить свежей. Не использовать для этого замороженную рыбу, потому что мясо становится рыхлое. Она не будет такая вкусная. Все, Рыбу мы промыли, Брюшка у нас освобождено от соли тельцем мы также промыли, то есть если будет какая-то слизь тоже ее надо будет смыть, чтобы прямо была ну, не скользкая, так сказать. Она после того как соли она стала достаточно такой упругой, все, теперь ее можно вешать. То есть я вешаю ее обычная скрепка, обычная скрепка разогнул на веревку бельевую и пробиваю вот сюда под губу, то есть она Хорошо висит, хорошо сохнет. И обязательно в брюшко я оставляю половину спички, ну, либо спички, в зависимости от того, какая рыба. Если она крупная, какая-то, можно полностью спичку. Для чего это надо? Чтобы полностью внутри она просохла. Потому что, если этого не сделать, то она может слипнуться и внутри останется влажная. Сушить рыбу можно до той консистенции, которая вам больше нравится. Я люблю рыбу достаточно подсушенную, не люблю ее влажную. То есть, я снимаю ее, когда спинка уже такая, еле прожимается. Вот. Поэтому делайте, пробуйте Всем приятного аппетита Пока